Здравствуйте, меня зовут Гелицын Максим, я приехал из города Челябинска. Мне очень нравится фомалькаут, мне очень нравится атмосфера. Я приезжаю сюда за энергией, за хорошими отношениями. Сегодня у нас был прекрасный тренинг Ченинзан, который до этого делали только мне. И мне от этого было очень комфортно. Легко и приятно. Я решил научиться ему и делать приятное людям, которые мне близки. Так что приезжайте всем в Фомалькаут и учитесь хорошему, доброму и вечному.